Привет, друзья! Новую серию уроков по вилкам начинаю с ответов на вопросы. Сегодня мы поговорим о формировании линий проколов с помощью функции «Пользовательская разбивка» и «Резной штамп». Передо мной стоит задача создать кольцо с заливкой сатин с рисунком, сформированным точками проколов, расположенных по кругу. На панели инструментов выберите инструмент «Кольцо». Задайте ему заливку сатин. И кликните левой клавишей мыши по иконке Пользовательская разбивка. Создайте объект радиусом внешнего круга, скажем, 4 см и внутренним диаметром, допустим, 1 Для завершения формирования объекта дважды жмем Enter. Смотрим на панель подсказок. Форма объекта определена, но создание не закончено. Теперь нам предлагают сформировать линии, по которым будут располагаться проколы. У меня задача сделать линии проколов в виде кругов на расстоянии 5 мм друг от друга. Прежде чем приступить, внесем изменения в настройки сетки. Кликните по иконке сетка правой клавишей мыши. В открывшемся меню активируйте показать сетку, привязать к сетке, а саму сетку настройте на 5,5 мм. Нажмите ОК. И теперь сформируем линии проколов. Не замкнутым инструментом, а пользовательская разбивка именно такой, круг рисуется в программе по четырем точкам. Располагаем курсор мыши на расстоянии 5 мм от внутреннего круга. Благодаря включенной привязке к сетке программа подсвечивает точное расположение курсора. Кликаем правой клавишей мыши. Точно так же создаем вторую, третью. А для того, чтобы создать четвертую точку, совмещаем курсор мыши с первой точкой, кликаем правой клавишей мыши, а затем жмем Enter. Первый круг сформирован. Переходим ко второму. Вот здесь то, то же самое. Определяем точку, вторую, третью, четвертую, Enter. И так пока не сформируем нужное количество кругов. Закончив создание кругов, нажимаем Enter, чтобы завершить формирование объекта. Выделяем объект, кликаем правой клавишей мыши по иконке Satin и, если включен автораскол, отключаем его. Задача выполнена. А при желании в режиме редактирования можно внести изменения в форму объекта, а также в линии пользовательской разбивки. Инструмент «Резной штамп» – это тоже пользовательская разбивка. После его применения к объекту будет подсвечена именно эта функция. Просто «Резной штамп» обладает дополнительным функционалом. Линии проколов можно формировать даже после создания объектов в любое время. Узоры создаются как замкнутыми, так и незамкнутыми инструментами по созданию контура. Созданный узор можно сохранить в библиотеке узоров и применять к объекту энное количество раз. И созданный узор будет доступен при работе над другими файлами вышивки. Создайте объект кольцо. С помощью любого инструмента сформируйте первый круг для проколов. Ну, допустим, это будет инструмент эллипс, с контурной заливкой строчка. Выделите объект и, используя функцию «Простое подобие», задайте нужное количество подобных объектов, указав при этом, что они будут располагаться на расстоянии 5 мм друг от друга. Отлично! Теперь выделите объект, к которому необходимо применить резной штамп. Кликните левой клавишей мыши по инструменту «Резной штамп». В открывшемся окне, к слову, то, что открылось, называется докерное окно. Запомните это слово, я буду периодически использовать докерное, но потому что у него есть док, к которому он приклеивается. Итак, в открывшемся окне перейдите во вкладку «Использовать объект» и кликните «Начать выделение». Перенесите курсор мыши на рабочее поле и выделите все дополнительные созданные объекты. Вот теперь у вас есть возможность либо применить штамп, либо добавить узор в библиотеку. Чтобы применить штамп к объекту, выберите «Использовать штамп». Перенесите курсор мыши на рабочее поле. Наведите курсор мыши на нужную точку объекта. Кликните левой клавишей мыши. И еще раз левой. Узор сформирован. А чтобы сохранить узор, сразу после выделения выберите «Добавить в библиотеку». Создайте папку «Пользовательский набор образцов». Введите имя узора и нажмите «Ок». Теперь задайте первую опорную точку, затем вторую. Образец будет добавлен в библиотеку. Как вы понимаете, круг – это лишь пример. Применение пользовательской разбивки позволяет достигать красивые эффекты тестения и гравировки на объектах с заполнениями. Очень часто используется при выполнении византийских узоров, церковной вышивки, формировании листвы и так т.д. Создавая объект с пользовательской разбивкой, следите за подсказками на нижней панели. Программа всегда намекнет, когда пришел момент начала создания линии разбивки. Если в процессе формирования линии вы создали ошибочную, нет необходимости прекращать отсыв и начинать заново. Завершите и затем в режиме редактирования поправьте ошибки. Надеюсь, что умея работать с этой функцией, вы найдете ей достойное применение. Всем хорошего дня!